Стартует вторая карта этого Best of три. Напомню, что выбор Команды Купофик, карта Тускан Вот только что с огромным Огромным потом, слезами Болью и со всем чем Только можно. Осталось за Патриками Со счетом 16-14 Теперь же мы смотрим пик команды Патрики. Это карта Мираж Ну и собственно поножовщина уже идет более Бодро, э нежели она шла На Тускане. Я напомню, там Лил Данил Остался один в пять а здесь даже, смотри, ножи удается сыграть вроде бы как бы и неплохо Не идеально, конечно, да, но неплохо Прав выбор стороны за патриками Ну и, конечно, наверное, своп Наверное, да Слож Сложно мне всегда в таких ситуациях представлять, что команда начнет за слабую сторону Ну и свапнулись, разумеется, свапнулись Я еще раз повторюсь, что лично я этого и ожидал так, дорогие друзья, бары опять не поняли, короче, что начался матч. Ну, фасткап. Собственно, ничего нового. Ничего нового, все по-старому. Купофик будут в этом раунде разыгрывать точку Б и Лил Вил и Лил Дамп. Оу, лил дамп. Оу, щит, мэн. Годэм. Но это бесподобный хэдшот, дальний и достаточно уверенный Атака аж после этого хэдшота решила, что на Б лучше не соваться если... <laughs> если нам там так выписывают, то давайте лучше сыграем другую позицию и ушли на мидл Мидл, кстати, более качественная позиция, как мне кажется, для розыгрыша New Settings там забирает Виолу Кстати, кстати забирает Лил Дампа и все, точка Б потерялась Нежданно, гадано а взяла и потерялась Вот так бывает При файре от Лил задымило Пытается он тут немножко подгмить в, в кухне. Не дают пока что. Ну, а в результате еще и в лобби отправляют, так сказать. Лил Данил последний. ну надо тащить. Потому что какие еще здесь могут быть варианты. Пистолетка. Типа что там он может за попытаться засейвить. Да, убил зумера. Отдался под нью За который, дорогие друзья, делает эйс. Минус 5 в исполнении игрока команды. Ку И счет становится один ноль. Что за флаг у Патриков? Это флаг Антарктиды! Это мощнецкий флаг Антарктиды! Итак, лил-казнил! Первый, по всей видимости, на приеме спота Б будет! Да, оу! минус супер! Лил-Вилл, кстати, еще по минусу Ну, оба погибли, но, однако, по фрагу Все-таки сумели сделать это тоже, как бы, неплохо При учете, что тут пистолеты Ну, диглы сейчас, может, еще по кому-то отработают Какие-то фраги, может, мы еще увидим Не думаю, что нью-сеттингса кто-то там перестреляет, конечно Учитывая, что он на калаше Но попытка не пытка, надо все-таки попробовать Лил задымил, кстати, два минуса Вау! Вот это да, Ну, там просто, как бы, легчайший Да ладно Легчайший сглазил, блин я просто сглазил, короче, команду Купофик, в частности Нью Сеттингса, ну и счет, короче, 1-1. Неожиданно для меня лично, но 1-1. Напоминаю, что на Ютьюбе проходит голосование. Кто, по вашему мнению, станет победителем в этом шоу-матче? 80% голосов за Патриков, кстати. Ну, тут на самом деле все не настолько уж и однозначно. Лил казнил. Короче, я говорю, там точно не, ну не нужно брать АВП, потому что, ну, прям шляп какая-то, вот честно сказать, да. Там даже, вот, кстати, момент на банане уже вспоминался в чате. Как замечательно можно выйти, 50 тысяч раз выстрелить с АВП и подорваться на ХАЕшке, так ни в кого и не попав. Ну, здесь, ладно, хотя бы Зумера успел подрезать. Хотя бы, хотя бы что-то. Лил дамп минус Хекси. О, вот это уже... <свя> <свя> <свя> Господи, как я обожаю эти моменты. Один со снайперской винтовки на лету подхватил в голову соперника другой. С дигла то же самое сделал с другим соперником. Ну, если это не имбот то я не знаю, как еще это называть. Ладно, конечно, шутка. Не подумайте, что здесь действительно кто-то использует подобное говнище. Все играют честно и все большие молодцы. А, вот, но, тем не менее, моменты красочные Именно за такие моменты, я думаю, большинство людей КС КСочку и любят Лил Данил, трипл килл, минус от Лил Дампа и зумер последний У нас вылет, реконект, точнее, да, у нас, по-моему, произошел от New Settings, если я не ошибаюсь, по-моему, он реконектил Зачем, не совсем ясно Но фул блайнд у Зумера И его убивает Лил Данил Это, кстати, 4 минуса от него в этом раунде 3-3-3-1 3-3-3-3-3-1 Смотрю, все прямые эфиры Есть только вы и три стримера ведут свои эфиры А другим наплевать на своих подписчиков Дамир, это очень плохо, когда нет никакой обратной связи Потому что обратная связь нужна Как это... Я лично никогда не понимал Как это вот так вот Не, не общаться со своей аудиторией Не читать их сообщения, не отвечать им не знаю, не знаю. Это непорядочно. Человек тратит свое время, ценит твое творчество, приходит к тебе. А ты даже ему ответить не можешь. Дабл отлил от лил лил казнил со снайперской винтовки один минус. И нью сеттингс. Ну, вы понимаете, да? Вы понимаете, чем это чревато. Это эйс. Скринти. Скринти это эйс. На! Но ну, нет, теперь эйс точно не будет. 14 хп осталось после контакта с Виолой Виола хоть и не сумела сделать минус Но зато сделала огромную работу которую... Которой, в общем-то, тиммейты смогли воспользоваться Это самое главное, да То есть удалось оставить 14 хп сопернику Ну, а там уже э, дело техники его добить Даже уж если он сделает еще два минуса В любом случае хп его кто-нибудь к нулю досведет А, собственно, сейчас мы с вами продолжаем Аркада в... О, хорошая аркада, кстати, надо признать Минус по зумеру И ответочка ответчика от Кекси в голову Данила Ну и New Settings, конечно же Без минуса в этом раунде тоже умирать не собирается Да вообще он, в принципе, без минуса, наверное, никогда не собирается умирать Потому что бесконечно часто много настреливает Ну а сейчас у нас игроки обороны находятся в своем респауне И, естественно, точка Б для них является потерянной точкой Минус от New Settings еще один, кстати ну, там, опять же, одним минусом больше, одним меньше. Он на первой карте почти полтинник настрелял, так что я здесь вообще не буду даже делать какие-либо предположения. Лил казнил. Сумеет ли казнить? Вот, по-моему, должен был заметить, да? Наверное, заметил, но услышал приближающегося Хекси, в которого не сумел попасть. И это 4-2-2. Салам алейкум, Патрики, чё за суету наводят. Заур, приветствую. Ну, пытаются навести немножечко, так сказать... Шурху, Шороху пытаются дать Ну, пока что 16-14 на первой карте И вот вторую карту куда бедно с проблемками Ну, удается вроде как тащить Кстати, вторая снайперская винтовка появляется На ней играет Лиза Демил Оба снайпера команды Патрики сделали по фрагу Минус ньюсеттингс и минус хекси В общем, наверное, самые опасные игроки команды Купофик уже отдыхают И, в принципе, такой раунд, наверное, легко будет выиграть Наверное, повторюсь Не хочу делать никаких поспешных выводов но есть подозрение, что что не получится. Минус Маккалу, ну и юзер последний. Да? Юзер у нас, кстати, тоже со снайперской винтовкой. Что для него сейчас является скорее минусом, чем плюсом. Так как все-таки со снайперской винтовкой 1 в 5 можно только сейвиться. Но уж точно никак не вытаскивать. Ну, какие-то поджимы у нас могут образоваться, если Лил Дамп, конечно, захочет пойти проверить ковры. Если захочет, потому что если не успеет дойти, то, скорее всего, рискует попасть под вражескую АВП. Ну, чекнул яму, никого здесь не увидел. Не... Ну, что такое? Неудачные тайминги. 3000 раз решил чекнуть яму и 3000 раз там никого не увидел. И в результате пропустил соперника прям перед носом. Ну и все, вы, са вы сами видите, да, как там все жестко. Тут уже идет 50 тысяч гранат, все как бы жестко прокидывается, и все-таки Биола съедает юзера. Не удается ему засейвиться, ну, третью АВП, я думаю, не будут брать Патрики, ему двух достаточно за глаза. Хотя, на самом деле, как по мне, рискованно, я бы в две снайперские винтовки играть не стал. Но, с другой стороны, если они будут убивать, то почему нет? Ну, а счет тем временем становится 5-2, пока сильная сторона э -э, реализуется патриками. Как сильная сторона, потому что вот куповик, например, на тускане сильную сторону отыграть а, качественно прям не сумели. Кстати, Саня купил я, наконец-то, мышку G403, она очень удобная, с ней точно, по идее, не буду мазать. Ну, надеюсь, не будешь мазать, то, что мышь удобная, это я согласен. А ты какую взял? Проводную версию или беспроводную? Просто их две есть версии. Одна с проводом, одна без. У меня вот лично, например, проводная версия. Ну, я просто... Я понимаю, что в современности уже, кстати говоря, не такие плохие передатчики данных. И беспроводные мыши, опять-таки, которые сейчас делаются, уже не имеют такую, такой большой input lag, но все-таки... Я все-таки в этом плане приверженец проводной мыши. Клавиатура может быть сколь угодно долго. Проводная, беспроводная. Но мышь пока не доверяю беспроводным технологиям. Конечно, проводной. Вот, медитатора в этом плане поддерживаю. Ну, а сейчас, дорогие... Ой, не туда прибавил, пардон. 5-3. Предыдущий раунд внезапно был проигран. Вы понимаете? Был взят и проигран просто. Lil Dump минус юзер. Ну и здесь точно точка, а, учитывая, что были игроки на миду, учитывая, что был выход из ямы, идет раскидка, достаточно мощная из ямы, и поэтому можно, наверное, ожидать практически отовсюду соперников. Минус от New Settings, и это минус, кстати, как раз-таки сделанный на миду, New Settings уже отправляется в катериспаун, его там будет принимать Лил Казнил, который его не осилил принять, ну потому что я уже говорил, что Савика у него сегодня не сильно хорошо летит. Не залетает у Лил Дампа И 16 хп остается у нью-сеттингса Ну что ж, Лил Данил 4 минуса Один есть Второго зачекал Хитрый змей А бомба, кстати, где установлена? На А на ну, А, дорогие друзья, установили бомбу Ну, 5-4, в общем-то, неважно, где установили бомбу Это все равно ничего не дало Это просто плюс деньги И никаких шансов для Патриков, тем не менее Хорошая хаешка в окно Минус от Маккалана, ну, в общем, энтри за командой кофик. Будет попытка истинно. Ой, лил дамп, лил Данил! Лил Дамп и Лил Данил! Вдвоем решили просто захватить весь мидл. Вот вам и называется экономический. Юзер 1 3. С дигла умудряется забрать Виолу, но пока не пустят к бомбе, скорее всего, игрока атаки. А пока его туда будут не пускать, время будет работать на Патриков. Удалил, казнил сейчас лес. вот ну не, не знаю, неоправданный абсолютно мув на самом деле. Если сейчас еще и Лил Дам поддастся, то там один на один с Лил Данилом будет ситуация. Короче, все плохо. И будет все плохо, черт возьми, да? Ну вот последний игрок со снайперской винтовкой, это Лил Данил. Ну хотя бы попадает. Хотя бы попадает, это уже радует, черт возьми, дорогие друзья Минус от Вил Данила и это 6-4 Почему радует, я имею в виду не потому, что я там топлю за какую-то команду да, Как могут подумать сейчас а, зрители в чате На самом деле, конечно же, нет Просто очень часто промахиваются игроки со снайперских винтовок у Патриков И я не люблю, когда снайпера промахиваются Но допускаю, что это неизбежность На миду у нас, да, сейчас, по-моему, был отстрелил Отстрел от Зумера по Данилу. Так долго я летал. Летал и потерял в итоге. Тут. Да, тут. Ну что, проход на Б Нью Ньюсейтингс сбрасывает бомбу, понимая, что, в общем-то, его позиция в перестрелках будет более важной для команды. И в результате перестрелку он проигрывает, и включаются Авики. Юзер, вновь припрятавшись, забирает Лил Дампа, остается 1 в 2. Танцы. Танцы. Пытается забайтить на выстрел. Станет вниз. Минус вражеское ВП. А чуметюшки, дорогие друзья, вот это попаданец. Ну, я, конечно, честно сказать... Думаю, что этот раунд можно было сыграть немножко по-другому. Да, как минимум можно было поставить бомбу. Тишина какая, я решил, что не могу просто ничего сейчас сказать В этом моменте должна была быть тишина Ну можно же было поставить бомбу, как минимум, да И учитывая, что отсюда ты нигде не спалился А сюда выходил, не спалился, ну и просто уйти в зигзаг Я, короче, не знаю, почему именно так сыграл юзер Но ему, наверное, было виднее в этой ситуации, как лучше было сыграть Лил казнил, лил дамп по фрагу Следом лил казнил и лил задымил еще по одному фрагу Нью сеттинг остается, видимо, для того, чтобы сделать эйс а, видимо, как всегда. Ну, три минуса еще. Два минуса еще. Ну, слишком жестко. Мне кажется, он периодически просто специально остается один, чтобы сделать эйс. Бу, в этот раз виола сняла не очень много хп с соперника. Лил задомил. <свы> смочище. У, -у смочище. В спину. По стоячему практически сопернику э, мажет. Еще 7-5. Александр, я отвлекусь в гостинице с горячей водой. Проблемы, если успею, посмотрю эфир или посмотрю запись. Дамирчик, отвлекайтесь сколько вам нужно, разумеется. Главное, чтобы вы сделали все ваши дела. Итак, три калашка. Галил и Дигл. То есть здесь нет одного девайса, а у команды Патрики есть один девайс. Ну, понимаете, да? Я думаю, перевес на чьей стороне. Здесь даже не нужно показывать пальцем. Все и так прекрасно все увидят. Это фиаско. Это полнейшая фиаско. 1 в 5 такое вот заруинить. Но там не совсем 1 в 5 был, 1 в 4. По-моему, более детально, если так смотреть. Ну, но не суть. Даже если 1 в 5, 1 в 4 э -э, не имеет значения. Такое все равно нельзя было проигрывать. Ну что, ретейк 3 в 3. Минус Виола Минус задымившийся Ну и все, и Лил Данил с одним КП тоже погибает Короче, абсолютно беззубый ретейк Даже, по-моему, пострелять толком игроки обороны И не успели в ходе этого ретейка Ну что поделать Что поделать, так бывает Ну, 7-6 Ассаламалейку, Аброр, приветствую вас Пока у нас идет движ серьезный. Пытается Купофик вырваться вперед. И им, кстати, это вполне себе может удастся. Вот, например, даже сейчас задумка быстрого пуша на точку Б абсолютно нормально выглядит. При этом зу. Ой, кстати, погиб нью Settings. Вот когда про... погибает нью Settings, это прям большие сложности и большие проблемы. Ну, юзер, как обычно, будет сейчас пытаться мансить и что-нибудь придумывать. Маккаллан, скорее всего, наверное, сейчас погибнет, если откроется. Без каких-либо гранат. Потому что тут открываться очень тяжело. Соперников может быть очень и очень много. И Виола ошибается немножко. Так бывает. Это, в общем, не смертельная ошибка. Но может быть довольно роковой. Лилс Демил минус юзер. И, кстати, вот сейчас у меня, между прочим, NDI не лагает. То есть звук сейчас отстает. Именно из-за ХЛТВ. Хочу заметить. То есть тут как бы просто бесподобные ХЛТВ. Бесподобные сервера. Фасткапу, привет, как всегда 9, ой, господи, 9, 8, 6 Дорогие мои друзья ну, Сейчас узнаем, кстати, оговорился я э, По Фрейду ли это была оговорочка или нет Ну, последний раунд первой половины Либо 8, 7, либо 9, 6 Я считаю, для Патриков, наверное, слабовато Учитывая, что это их сильнейшая карта можно было бы сыграть куда более профитно Но что есть, то есть Выход на Б, опять же, пытаются пропушить игроки атаки Эту позицию удается Надо признать, удается частично Да, не всем Да, не полностью, да, все не так уж и хорошо Но вроде бы с разменами Выходит на комфортные 3 в 3 И минус от Хекси, минус от Лил задымила Ну, задымил Ну, задымил ну Вот всегда бы так стрелял, черт возьми Всегда бы стрелял, было бы гораздо меньше проблем ну, флешечка такая накидывается, и он в хитрого решает просто убежать. Ну, конечно, да, визуальный контакт происходит. Здесь юзер погибает, и 9-6. Нормальный счет глобально для обороны. Это нормальный счет. То есть половина выиграна, счет уверенный, хороший. Так что... В целом угадал, в целом я угадал, когда сказал счет 9. Ну, вы сами видите, собственно, да, что бары периодически не понимают, что э, начинается новый раунд. Они думают, что тут еще до сих пор какие-то, черт возьми, проблемы есть. Ну, и, в общем, мне не нужно вам эти технические моменты объяснять. Я думаю, вы и сами все понимаете. 9-6, короче, это самое важное. Это самое важное, то, что есть луз минимум. зумер такой. Оп-оп-оп, а я подожму. А я подожму и не буду смотреть по сторонам, когда буду поджимать. А, размен. Размен. Еще один минус от New а. Это вообще очень опасный игрок. Очень. Ой, ну смотри, как втыкает. Как втыкает, господи. Лил задымил. Понимает теперь, что уже все плохо, потому что один в 4 остался. И не тот. Не тот это игрок, который способен такое выиграть. Так что готовьтесь, дорогие друзья, к 9.7, к овертаймам, ко всему, ко всему, ко всему. Минус от нью-сеттингса, и это 9.7. Ну, на самом деле, как я уже много раз говорил, да, а может быть и не говорил, но если убрать нью-сеттингса у команды Купофик, в конце тускана я это, по-моему, озвучивал, да, если вот убрать этого человека, просто одного минусануть, то, ну, я думаю... Оставшаяся четверка возьмет как минимум в два раза меньше раундов. Как минимум. Ну, даже если вот так посмотреть, 28. 28. Это 5 раундов, взятых в соло только им одним. Из семи. <coughs> Разменялись, кстати, нью сеттингсы, забрали. Важнейший, наверное, минус для Патриков и открывающий по совместительству возможность э, потенциальной победы в экономическом раунде. Но, опять же, потенциально это еще не означает, что победа здесь будет. Здесь нужно грамотно еще позиционно встать. Ну, Виола как-то вот почему-то решила одна поработать. Кажется, не совсем правильное решение. Ну да, как бы ладно. Как обычно, я не буду обсуждать, правильно там или неправильно люди делают. Ну, у нас снова лил-задымил, один в четыре. А в этот раз один в четыре. Ситуация, естественно, красивее от этого не становится. Есть информация там какая-то, да, что под КТ Была там пара соперников Ну, они уже могли 10 раз сместиться Ну что, не заметил сейчас, хочешь сказать, да? Ну да, видимо, не заметил я не знаю, что глупее в этой ситуации. То, что его не убили, или то, что ему дали поставить бомбу. Да, ну вот я, я не знаю, короче, как это работает. Но ну, вы сами видели, вот максимально. Максимально какую-то действительно трешовую ситуацию, когда просто Тер подходит, в упор не замечает своего соперника, который просто на ящике сидит, на него смотрит. Ставит бомбу и все. И просто все. И он просто смотрит на то, как его соперник ставит бомбу. Ну, понятное дело, что там, скорее всего, да, на 100% я уверен, не выигрывал, блил, задымил это. Но надо как-то было чуть правильнее играть. Все-таки. Все-таки не надо было давать поставить бомбу. Это же как минимум какие-то денежки плюсиком. Ну, экономически. Так или иначе, решили отдать третий раунд и попытаться уже с полностью восстановленной экономикой что-то менять. А, перестрелка на точке А. Лил Дамп минус нью сеттингс. И здесь диглы продолжают отрабатывать. По крайней мере, тот же самый Лил Дамп продолжает настрелы. Минус по Макалу. и удается даже пробежать в точку, разжиться как минимум уже первым трофейным девайсом. Лил казнил на трофейном девайсе. Минус юзер и минус от Лил Данила 10-8. И это, кстати, был экономический. Здесь очень важно смотреть то, что ребята все-таки не решили форсить. А, а точнее, там не, не был бы форс глобально, потому что все-таки а, были поставлены бомбы. Ну, как минимум, одна-то была поставлена, да, как, как, какой-то лавандос должен был от этого капнуть. Может быть, конечно, не такой уж и большой, но должен. Ну, Фамас притормозил, и АВП попала, Поэтому тут, кстати, очень красиво и тиммейтски. А, не тиммейтский, господи, а тимплейно было сыграно. Что-тиммейтские, чуть чуть-чуть, за слово дурацкое. Минус от Макалана и Нью в ответ на тимплей от патриков. На точку А уже точно нет смысла идти. Короче, надо делать то же самое. А, что было на тускане. Надо просто разыгрывать точку Б, раз нью сеттингс держит точку А. И все. И не придумывать велосипед, как говорится Пускай он себе там держит точку А, а Ну, когда он будет приходить на ретейк спота Б Ретейкать всегда будет ну, менее удобно, так скажем, да Игра на фасткапе Абсолютли Всем, лим, всем лилам привет, сервера 059, к найфу отдельный респект Паша, приветствую, спасибочки большущие Серверу 059 тоже огромнейшая респектулька, отличный сервер Рекомендую, дорогие друзья, есть несколько записей на моем канале Там можете взять айпишничек, захотите к ребятам, к ребятам Передавайте от меня пламенные приветы на и с 2 в 2 лил задымил и лил казнил И казнил, короче, как бы... Ой... Я даже не знаю сейчас, как на самом деле оценивать этот раунд. Вообще не знаю, как его оценивать. Ну по-моему, стопроцентная отдача от купофик. Как бы, по-моему кажется, должны были забирать. Должны были. Реблятам так и запишем. Ну ладно, что вы, ну бывает, бывает, подтраивает. Все-таки 10 часов вечера. Обычно я вот поэтому в самом начале стрима, кстати, с выключенным микрофоном, напомню, да, говорил о том, что... Есть минусы в таких поздних трансляциях Потому что обычно я уже стримы в это время заканчиваю А тут только начинаю И поэтому, собственно, я их подтраиваю немножко Потому что за день и так уже вроде бы наговоришься А здесь еще и ко всему вдовесок нужно комментировать Комментировать нужно много, говорить нужно очень часто О! О, зумер что вешает, а? О, что дает? Просто пульку сразу сью спа по голове На, на, на на, на, на, еще <смех> Я поражен <смех> Я поражен, дорогие друзья Ну что, юзеру, кстати, здесь затаскивать Даже особо напрягаться не надо 14 хп и 42 При этом сопернички Не сильно понимают, видимо, где юзер Хотя, может быть, и понимают Что уж тут, как бы, понимать-то Минус от юзера Полил казнилу и все, как бы, бомба выпала, да? Здрасте-здрасте Называется 14 хэповый Лиза Демин остался, господи, театр абсурда, господи, а юзер еще я, да ладно, Макалон, п минус, а ну все тогда, все, все шутка, это хорошо, или или реально п минус, подожди, я не понял. Если это реально по минус, то я прям честно скажу, что это бущенный по минус. Прям даже ни секунды не думая. Не шутка. ха <звы> <звы> вот это да, дорогие друзья. Не в обиду Макалуну, но он, конечно, на P минус не играет даже близко. <звы> а но это не его аккаунт. Ну, нет, ну тут 100% товарищ Макалун не P минус. Ну, вот как минимум тот, кто э играет сейчас на этом аккаунте, он точно не P минус. Стрим во время матча по футболу в Лиге Чемпионов Блин, не твое комментирование и не Виола бы в игре Я бы смотрел футбол Ну вот, вот так вот, да, надо смотреть КСК тоже Матч-то увлекательный, смотри, здесь и камочи вполне себе возможны, да И нью-сеттингсы всякие бегают, которые уничтожают а, Пачками своих соперников, да Ну вот немножко Ой, Виолочка, кстати, смотри, Виола что делает, а Витя, это специально для тебя Она наверняка минусанула его вот так роскошно Выйдя из дымов, знаете, как из тумана Просто выходит Виола и в ухо На! Все. Ну, вдвоем с Лил Задемилом Я не думаю на самом деле, что у них много шансов. Но шансы определенно есть. Шанс есть даже если один в пять. Ну, просто, конечно, тяжеловато придется. Лил задымил минус макалом. Два в два. 34 секунды до конца раунда Ну, в принципе Ну, Виола должна как-то танчить Сейчас эту ситуацию Кстати, на точке Б, ой, а на точке Б никого нету Ну, ретейк, значит, нас ожидает, да Лил задымил, погибает И вот только сейчас Кекси уже стягивается Ну, навряд ли, конечно, Ви... Виола Одна вытащит, ну, просто тяжелая ситуация Для а, вытаскивания в соло как мне кажется, для Виолы. Ну, потому что не самые простые соперники остались объективно, могли бы быть и попроще. Да и про позиция, как бы с прострела, которая прошивается очень легко. Но Виола может. Зная, как она играет, она может затащить спокойно. И затаскивает, дорогие друзья! Вот это не ждан! А -тя -тя! А -тя -тя. Вот так вот Вот кто-то там вчера на стриме по CS GO Говорил, что зачем Брать с собой э, Девочек в игру или Нет, не на стриме по CS GO На стриме по 1.6 в турнире 2 на 2 Кто-то говорил, что зачем брать девочек Играть, они плохо играют У них IQ низкий Вот тебе нахрен IQ низкий Вырежьте этот момент Распечатайте ему его короче, и расклейте ему вместо обоев по квартире по Квартира Ну все, все, да, знаю, троид бывает Ладно, 4 в 2, дорогие друзья Короче, мне кажется, сейчас должен быть тильт Вообще жесткий тильт сейчас быть У... Э, кубовки, я не... Ну хотя здесь, конечно, вопрос тоже спорный Нью-сеттингс по-прежнему жив Против Лил Казнила, который вообще ни разу с АВП за сегодняшний день толком нормально не попал И Виолы Которая вообще сегодня просто на коне Хекси Ласт Это просто лучший коммент, вообще сейчас зачитаю. Лучший, просто Сашуль приветик. Это лучшее, что вообще за сегодняшний день, наверное, кто лип писал. Виола! И еще один практический клач, дорогие друзья. 13.9, короче, комментарий на Твиче. Саша пишет, если что, это тоже девушка. Она тоже каэсерша, короче. Она... Та девушка-каэсерша, которая заходила на каждый мой стрим, когда играл в КС И постоянно вешала мне хедшоты с пульки, короче, я горел дико и неистово Она пишет, привет, чего, какой нахрен IQ, кто такой ляпнул? Я к нему в кошмаре приду, хедшоты буду нон-стопом вешать А она может, я хочу заметить, она может Поэтому, короче, я сразу сказал, нельзя списывать девочек из серии Counter-Strike на самом деле Потому что есть такие кэсерши, с которыми прям... Стыдно играть Они тебя нагнут так, как будто ты первый день в КС играешь 3 в 2 Численный перевес на стороне команды Патрики Маккалон, Который по минус неожиданно оказывается И юзер Но уже теперь 2 в 2 Лил Данил отыгрался Минус Макалон, юзер последний Ну смотрим за юзером Девайс, к сожалению, юзеру не принесли Бабац Бабац 14-9. Ну, как-то слушайте, прям живее атака пошла у Патриков. Оборона даже как-то похуже была, что ли. Саня, домой приеду, на имку дуэль тебе кину. Если мне, то категорически я не приму. Макалон это бутак. Буст, наверное, да. Короче, не важно, это то, что это бущенный аккаунт, или что это просто. А, последние игры в 2022 году. Ну, понятно. Понятно. Ну нет, то, что ты это, это видно. Я не знаю, у кого вообще могут а, появиться мысли о том, что Макалон реально П-минус. Ну у кого? Не в обиду, конечно, но самому, да, может он там реально когда-то П-минус Апл. Но что тогда с ним случилось? Ему арматура и пальцы поломали, что ли? Поэтому он так играет. Совсем не про П-минус, так сказать. Многие девочки могут играть... Могут дать нехилый отпор пацанам. Вот с этим я полностью согласен. Даже как минимум. Просто потому, что э, в свое время я вот ну, неоднократно уже рассказывал. Может, многие не знают. Мне доводилось когда-то сыграть против э, Force Female. Ну, то есть команда Force, я думаю, все знают. а да, российская. И вот у них был женский состав. Где-то там в далеком восьмом-десятом. Не помню конкретно в каких годах. Доводилось сыграть против пятерки девочек. Профессионалок. Которые таких за вездюлей моему стаку выписали. И просто 16 нас отправили отдыхать. Как Знаете, после После этого я еще вот в тех годах уяснил, что девочек нельзя списывать со счетов раньше времени, потому что девочки, они даже в КС очень непредсказуемы, прям, ну, дадут ну, прям очень. Обожаю Виолу, была бы постарше, она взял бы в жены. Да и КС-2 скоро выйдет, за женой надо применить. Витя! Витя! И Витенька, ну... Пиф-паф Пиф-паф Саша, ты в мои кошмары, что ли, решила прийти мне хэдшоты вешать? Что это такое? Спасибо тебе большое за донат, Сашуль От души благодарочка 15-10, дорогие друзья, матч-пойнт, матчпоинт короче, короче, самое главное, возраст не должен быть помехой для чувств Вот вообще не должен быть Категорически Возраст это просто цифра Важно как ты себя ощущаешь Важно только это И не более Вот нельзя, нельзя. Не тебе пусть Светка снится со сковородкой <laughs> Не я Светку со сковородкой не видел Ну в плане агрессии В плане готовки видел поэтому Не думаю что она приснится мне со сковородкой В угрожающем виде 15-10 еще раз В трехтысячный раз напоминаю Дамы и господа, Лил казнил Ну может быть когда-нибудь уже хоть что-нибудь Затащит, нет? <свят> Хотя бы разик <свят> Ну, там просто его так задымили Ой <свят> Ой, кто это? <свят> кто это там у нас в дымах сидит? Да это ж Лил казнил 15-11, ну продолжается Здесь э, все бывает впервые. Ну, нет, я не буду, конечно, спорить. Но у меня вроде бы как Света. Она вообще, в принципе, миролюбивый человечек. Она без этого. Ну, она может, конечно, там меня подойти, укусить. И это прям я не шучу. Это прям по-настоящему. Мне 22, чувствуя себя на все 50. Ой, это здорово. Ну, это здорово отчасти. Отчасти, конечно. Она зайка. Да, с этим я согласен. да. Она такая плюшевая. Но шатануть меня подойти на самом деле может на изи, но любя так сказать. New Settings продолжает аннигиляцию вражеского состава. Лил Данил минус Хекси, ну и вроде бы как Б, вроде бы как Б, но вроде неудерживаемая Б. Атакой, я имею в виду. Соответственно, 15-12 и путь к камбэку очередной начинается. Ну, можно дотянуть до допов, можно не дотянуть до допов. В общем, посмотрим. Лил дебил на связи. Приветствую вас, товарищ Мирный дюк. Лил дебил это... Это сильно очень. Лил дебил. Но зато в рифму. Это почти как Лил Данил. Это своего рода... О! О! Прошив! Ну, наконец-то. Ну, по минусы кстати, на такие прошивы не попадают, если что, я держу в курсе. Поэтому там, то есть, даже не мышление по минусам. Поэтому 100% по минуса его катали. До по минуса. 3 в 4. Где атака, кстати, в численном меньшинстве. Так что тут, знаете ли. Знаете ли. 15 13 ее 13ю попахивает Макал на КД 08 Да нет, тут даже по, по движениям видно, что это не П- Эмочка Эмочка стандартная Обычная Бах! Отлил Данила по юзеру Удивительно, кстати Но тут потеряли сеттингсы Это самая большая проблема, которую могли совершить Купофик Лил задымил, что-то потерялся и в результате потерял бомбу и осложнил очень сильно раунд в своей команде, между прочим. Но это и плюс. С одной стороны, что у Зумера АВП атаки будет проще зайти. Лил Данил минус Хекси. Зумер последний. А тут еще и виола с угла такая, с торца Эй! Эй! И, и в лобби. И в лобби, ну что, один 1-1. Один. Зумер 100 хэповый, лил Данил 61. Ну, там хоть один хп у Лил Данила будет, вообще значение не имеет. Боже мой, боже мой, такая вообще увольняшка. Мне так всегда забавно смотреть ситуацию, когда. Когда ситуация доходит до абсурднейшей, когда просто один чел, 3 или 4 минуса, типа выписывает, что там, с Авика. Ну и как бы его никто не может Перестрелять, при том, что перестреляли Того же нью например Игра в записи? Нет, лайф <coughs> Ну, вновь продолжается бой И ваншот отлил Данила и второй ваншот отлил Данила. А кстати, Нью Сеттингс-то вообще куда ушел. А он у нас в коннекторе. Он у нас в коннекторе. А бомба уже установлена, ни хрена себе, простите меня, оперативно как играют, а? нью Ньюсеттингса подрезали. Хекси. Размен. Минус отлил дампа. Зумер. Ну, сейчас опять всех закроет. <laughs> Нет. В этот раз не закрывает, дорогие мои друзья, и это 15-й раунд был, что я несу, это 16-й раунд для команды Патрики, победа в раунде достается именно им, а помимо победы в раунде, ребята еще и так бонусом забирают победу на карте, а помимо победы на карте, еще и победу в матче, вот такова.